Начало движения. Маневрирование. Перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой водитель обязан проинформировать других участников дорожного движения. Для этого водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота. А если они отсутствуют или неисправны, то сигналы подаются рукой. Сигналу левого поворота или разворота соответствует вытянутая в сторону левая рука или правая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх. Сигналу правого поворота соответствует вытянутая в сторону правая рука или левая, вытянутая в сторону или согнутая в локте под прямым углом вверх. Сигнал торможения подается поднятой вверх левой рукой или правой рукой. Сигналы подаются заблаговременно, до начала маневра, но так, чтобы никого не вводить в заблуждение. Подача сигнала прекращается сразу после выполнения маневра. Например, вы решили перестроиться на левую полосу. Необходимо убедиться в безопасности выполнения перестроения, включить левые поворотники, а сразу после перестроения выключить их. На дорогах часто можно увидеть машины, которые очень долго движутся с включенными поворотниками и не выполняют никаких маневров. Либо водитель слишком рано их включил, явно перестраховавшись, либо забыл выключить после выполнения какого-либо маневра. Тем самым он вводит в заблуждение других участников движения. Использовать указатели поворота необходимо всегда, даже если другие водители точно знают о ваших намерениях или вам кажется, что нет рядом других участников движения. Например, при выезде на перекресток с круговым движением вы все равно должны включить правые указатели поворота, несмотря на то, что здесь все движутся направо. Также указатели поворота надо не забывать использовать во дворах, на стоянках, на автозаправочных станциях. Подача сигнала указателями поворота не дает водителю никакого преимущества. Он всегда должен принимать определенные меры предосторожности. Например, водитель, начинающий движение, должен не только включить указатели поворота, предупреждающие об этом, но и пропустить любой движущийся транспорт, которому создает помехи. Если водитель выезжает с прилегающей территории, он должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге, и пешеходам. При съезде с дороги аналогично. Водитель должен пропустить пешеходов и велосипедистов, путь которых он пересекает. При перестроении на соседнюю полосу водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся попутно по этой полосе без изменения направления. А вот если два водителя одновременно решили перестроиться, то здесь в силу вступает правило правой руки. Пропускать должен тот, у кого помеха справа. Из-за незнания данного правила или нежелания его выполнять, на дорогах бывают столкновения. Если вы решили выполнить поворот или разворот, то помните, для этого вы должны занять на проезжей части соответствующее крайнее положение в данном направлении. Для правого поворота необходимо занять крайнее правое положение. Исключением является перекресток с круговым движением, поскольку заехать на него можно с любой полосы. Для левого поворота или разворота надо занять крайнее левое положение. При наличии слева трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью, поворачивать налево или разворачиваться необходимо с них, не создавая помех трамваю. А вот если над дорогой при этом висит знак направления движения по полосам или нанесена аналогичная разметка, то поворачивать придется в соответствии с их требованиями. Трамвайные пути задействовать запрещается. Поворот направо осуществляется как можно ближе к свободному правому краю. А вот левый поворот или разворот на любую из полос своего направления, так, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей мы не оказались на встречной полосе. Если транспортное средство не может выполнить повороты на данном участке дороги из-за своих габаритов, из крайнего положения, то в этом случае позволяется отступать от требования этих правил при условии, что данный маневр будет безопасен, даже если его машина не является длинномерной. Например, водитель автопоезда перед правым поворотом на перекрестке отклоняется слегка левее для того, чтобы нормально пройти этот поворот. А водитель позади движущейся машины считает, что он передумал поворачивать и пытается проскочить в образовавшийся просвет. А дальше классическая аварийная ситуация. Водитель автопоезда не видит, что у него происходит по правую сторону и ни о чем не подозревая продолжает поворачивать направо. И легковая машина оказывается зажата. Если на дороге есть полоса торможения, то водитель, решивший повернуть, должен сначала перестроиться на эту полосу и только на ней снижать скорость. Таким образом, вы не будете мешать транспортным средствам, идущим в прямом направлении. Если в местах въезда на дорогу есть полоса разгона, то водитель должен двигаться по ней и перестраиваться на соседнюю полосу, уступая дорогу движущимся по этой дороге. Такие полосы разгона и торможения можно встретить на автомагистралях. Уступать дорогу необходимо транспортным средством, являющимся для вас помехой справа, если вы оказались в равном положении с ними. Например, два автомобиля одновременно разворачиваются. Уступать дорогу будет тот, у кого помеха справа. Кстати говоря, на перекрестках можно развернуться только из крайнего левого положения. Если машина по своим габаритам не может выполнить разворот из крайнего положения, то значит здесь ей разворачиваться нельзя можно будет воспользоваться участком дороги вне перекрестка, если там это не запрещено. И не забудьте при этом уступить дорогу встречному транспорту. Водителю необходимо помнить, что развороты запрещены на пешеходных переходах, в тоннелях, на мостах и под ними, на железнодорожном переезде, на остановках маршрутного транспорта, на автомагистрали, а также при видимости дороги хотя бы в одном направлении менее 100 метров. Если вы решили воспользоваться задним ходом, убедитесь, что этот маневр безопасен для окружающих. Часто водители машин, движущихся задним ходом, даже не просматривают позади себя ситуацию на дороге, забывая, что именно они не должны создавать помех другим участникам движения. Если вы не можете убедиться в безопасности данного действия самостоятельно, то не стесняйтесь прибегать к помощи других лиц, например, при выезде с участков с ограниченной видимостью. Задний ход нередко бывает составляющей частью другого маневра, например, разворота с использованием прилегающей территории. Водитель проезжает вперед, задним ходом заезжает в примыкающий карман и завершает разворот. А сколько можно двигаться задним ходом? Ответ один. Чем задний ход короче, тем он безопаснее. Вы сами должны решить, сколько вы хотите использовать задний ход, сделав его наиболее коротким. И не забывайте, что так же, как и развороты, задний ход запрещен на пешеходном переходе, на железнодорожном переезде, в тоннелях, на мостах и под ними, на автомагистрали, на остановках маршрутного транспорта. При видимости дороги менее 100 метров. И еще на перекрестках.